26 сентября, город МИАС, Шлябинской области, район Машгородок. Включаем холодную воду. Прозрачная водичка. Очень настоящая. Выключаем холодную воду. Включаем горячую воду. Вода имеет еще более прозрачный цвет. И собственно, Вкусно пахнет. На вкус ее не пробовал. Подозреваю, что не менее аппетитно. Но опасно. Включаем горячую воду. Включаем холодную для сравнения. Усадки. Горячая вода. Сейчас вот включу холодное. Она прозрачная и обычно. Интереса к ней практически нет. И снова включаем. Горячее. Вот она. Вот она. Привет всем, кто дает нам на наши деньги. Вот такую настоящую промышленную уральскую моду вот.